Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Заверуха Ирина и проект «Путь интуиции». Сегодня мы начинаем невероятный путь, путь к себе, путь длиной 21 день, который будет наполнен смыслами, осознанностью, очищением. И, конечно же, новыми знаниями, новыми открытиями, новыми озарениями и новыми навыками. За эти три недели вы научитесь замечать, больше чувствовать, больше понимать, лучше усваивать то, что для вас важно, благодарить с легкостью отпускать, с вдохновением и энтузиазмом принимать новое. В добрый путь. Итак, день первый. В начале было слово. Звук способность говорить. Задумывались ли вы о том, какой это великий дар? Великий дар – возможность проявлять свою волю, выражать словами свои потребности, описывать внутренний восторг, свои чувства, свои мысли свое проживание закройте глаза закройте закройте их на секунду и почувствуйте я человек я человек способный говорить Как часто были оставлены себе самые важные и ценные слова и то, что нужно было сказать, осталось внутри, так и не сказано. Как часто вырывались слова, которые достойны молчания и улетали ранее других и оставляя Следы в виде шрамов на твоем сердце. Сегодня проведи день в осознанном наблюдении за тем, как ты говоришь, что ты говоришь, кому, сколько и самое главное, зачем чтобы возвысить, чтобы похвалить, чтобы подчеркнуть хорошее, или чтобы обидеть, или чтобы потребовать, или чтобы покритиковать, я благодарю источник, жизнь, пространство, вселенную, Бога, в кого ты веришь. Я благодарю живую жизнь за эту великолепную способность говорить, говорить, выражать словами, звуками. Останавливайся сегодня, затихай. Слушай, прислушивайся, как ты говоришь, что тебе говорят. И главное, зачем. И главное, зачем.